И бабоба два долбоёбы. У меня ломается ПК. Тут -то вот стримов за год сколько все-таки. В итоге выпил бутылку вина, потом это, эти два доллара пошел на них гулять. Па, ребята, а, ребят, а когда-то он должен прийти бабки-то, ну как, у них у меня нету. Никого не жалел. Эх, планы. Ну Что, дамы и господа? Всем привет! С вами Дэн и Вархаммер и наша. Великое новогоднее преступление под названием Новогодний подкаст 2021, где наши Deep Dark фэнтезис привели к нашей Великой Депрессии на канале. И в итоге перед вами сидят Dungeon Master дэн и боссов of the Dym Warhaber. Биба Боба два долбоеба. Я, ну что, давай, Лёх, начнём с того, что... Давай проанализируем весь год, а потом уже будем в конце говорить, чем он там запомнился, и будем делать выводы из этого. <просы> начнём угу. наш, наше шид шоу в, с января. В январе у нас все началось, как мы после новогоднего подкаста объявили прошлого года, с VAD Battles. Где, могу часто сказать, я помню, что те первые три дня уже нового 2021 года, это был просто ад в плане монтажа. Потому что я понял, насколько много надо монтировать. Кто-то ну, любит о -о оставлять да, кто на да, последний кто день. кто-то любит оставлять на последний день, поэтому с этим соглашусь. В итоге тебе VOD battles прошли, Лёша их выиграл. Причем, советую посмотреть, да, был великолепный просто видеоролик «Формула-1», это просто шид-шоу, которое закончилось моей воинственной победой, а в итоге потом это закончилось, ну, фиговой Рокет-лигой для меня, и в итоге еще и плохим, ну, да, очень медленным counter strike 1 на один. А после этого у нас было, естественно, наш ну, новогодний розыгрыш и заодно новогодний OpenCase, который мы уже проводим с 2017 -го года. Правильно? Ну, розыгрыш с 15-го, да. а 17-го. Да, 17-го, 4, 4 года. Мы уже его проводим, и в итоге нам, естественно, как всегда, ничего не выпало, тогда было абсолютно уныло у нас Open case. Ну, единственное, было не уныло, это то, что я закончил на тот момент свой проект «Золотой дробовик», где я пытался за полтора месяца и, и с... так ты заформил. Да, из, силь... из Сильвера превратиться за... в gold Nova. из За это как раз почему и название Золотой дробовик. Да и мне Алексей предлагал деньги за то, что я так заформлю это наз... наконец-таки звание. В итоге, как он как тогда сказал в трансляции, на топовых девайсах, поиграв на Баргине. Было забавно, конечно, смотреть на все это. Потом с... сел восьмиклассик, как он, не буду падать, что он там сделал. Говорю просто, детский сад зашел и начал пить. Резко человек шел, условно, в статистике, после первой половины 15-20, а потом шел уже 40-28. И, и при этом, я помню, он говорит, оранжевый ушел, там, один из игроков ушел во время игры, и вот, вот он ушел, и мы стали выигрывать. А то, что у вас человек, который чуть ли не последний был в табе, резко возлетел на первый, это мало кого волновало. Именно. Ну, да В общем, после того, как нам ничего в очередной раз не выпало с опенкейсов, Начался уже контент. Контент начался... Если что, я смотрю текстом, потому что у меня тут, мы, мы же подготовлены. Все-таки мы у нас Deep Dark Fantasy. Кто подготовлены, а кто-то смотрит на канал на Да. Леша на тот момент не закончил еще свои отношения с Формулой 1. И активно в январе были этапы Формулы 1 в различных лигах. Были за январь проехал... Теперь русский язык у меня не формируется. Проехал в итоге Алексей четыре этапа лиги ПКТ, два этапа лиги Race for Win, которая как раз в этот же месяц и закончилась. Э -э могу сказать одно, Race for Win в, в кавычках очень была веселая лига, единственная, по-моему, которая квалификацию и гонку проводила в разные дни. Тем самым моделируя э Моделирую реальные гонки Формулы-1. Нельзя сказать, что это была полезная модель, но это, ну, как бы, они решили так существовать. Причем ее создали те люди, которые потом переходили абсолютно в другие там, лиги и спокойно там ездили. Решили свое, в итоге не набрали народу и в итоге вся эта тема закончилась. А помимо четырех этапов Лиги ПКТ, Леша еще ездил в очень веселом аттракционе под названием ПКТ Реалистик. Я думаю, Алексей, ты помнишь. А, да, да. Была да, фан -лига такая. да, это была фан-лига, которая строилась по принципу реальных болидов, то бишь, если ты финишировал условно последним, тебе давали самый сильный болид в классе, а тем, кто финишировал на первом, давали, естественно, самые слабые болиды, и, конечно, это иногда приводило к очень веселым там, столкновениям, там, и выигрывали, ну, правда, выигрывали в основном болиды средней силы, на тот момент, я помню, Рено было, там, условно, Racing Пойнт, и... И все, по-моему, вот это вот, я помню, две команды, они четко побеждали. Ну и какие-то там, даже, даже я помню слабым гонщикам, когда давали сильные болиды, от этого как бы скилл все равно не повышался. Самого гонщика, и все равно люди выбывали с гоном. Также, как я уже назвал, финал Золотого дробовика был, естественно, мы ничего не зафармили. И пошли дальше. А вот самое главное событие у нас в января, это было то, что мы второй раз решили возродить проект прокачки в Counter-Strike. Да, Леша, очень приятно сейчас вспоминать это и все стрэш, который потом тут все превратилось. 17 января вышел первый, у нас первая трансляция была уже Silver на прокачку. У нас в прошлом году это называлось Кайсер на прокачку, потом это превратилось уже с приставкой Silver. Принцип не поменялся, но мы решили второй раз попробовать. Почему бы нет, потому что Кайсер на прокачку закончился таким себе результатом. Мы подумали, что давай-ка еще раз попробуем, может что-то получится. Первый месяц, кстати, неплохо получалось относительно бомбард. Но потом будет одно событие, которое не очень хорошо скажется на самом проекте и на мотивации меня самого. Переходим к февралю. Восьмая позиция, обидно, печально, досадно, как-то вот... Под конец сезон начал не складываться. В феврале у нас было всего два видео на канале. Это обзор двух этапов лиги ПКТ. Я могу сказать от себя, я в тот момент вообще забил на видеоролики. Я исключительно выходил только с трансляциями. А на тот момент у нас строился механизм, что в среду я катал тренировочные матчи по CS И в воскресенье у нас была полноценная трансляция, где Алексей вот примерно с таким же видом, как вы сейчас видите, сидит и анализирует, и периодически бьет свою голову фейспабом. Потому что периодически это я творю такую идею, что это невозможно тупо догадаться. Дальше у нас, как естественно, продолжается активность Сибирь на прокачку. Также еще было забавно, я думаю, ты это тоже помнишь. А, было, значит, ПКТ решил больше сделать фановых лиг. Было ПКТ Реалистик. Была еще такая лига, называлась ПКТ Классик. А, ну это на последний этап еще решил залететь по да, фанам. был Гран-при Абу-Даби. ПКТ Классик был принцип, что они ездили на болидах Рэдбула 2010 -го года. И ездили все лиги на тот момент пока то их было три дивизиона и вот получается все гонщики всех трех дивизионов решили туда заехать в 11 февраля и найти не особо Лёши тогда понравилось он конечно сначала поездил ездил а потом немножко об одну в один неудачно одну в второй и после этого лёша сказал что я больше никогда не буду ездить с людьми из другого дивизиона о короче нахуй, классики хуй, блядь. мне блядь листика хватает за головой, где мне тоже жопа горит про людей. А, также можно сказать, что 8 февраля а, Лёша решил проэкспериментировать дальше и пошел уже в Европейские лиги. 8 февраля он поехал в скс лигу на которой, а... кстати, как ни странно, и закончится у нас отношения с Формулой-1. А, и Лёша решил... Как... Лёша, зачем... ну, давай так, давай, чтобы не я разговорствовал. Ты на тот момент зачем на СКС-лигу так хорошо все было, молчал. Этот что ты болтовает, когда и так одевать? Зачем пошел, зачем пошел? Дети пошел. За опытом? Да что там, там наши просто были, из ПКТ я такой, почему мы не пойти? Там я Радик звал, был, еще кто-то был. Почему бы не пойти не в лиц туда же? Да, потому что СКС-лига как раз, как уже Леша сказал, половина была гонщиков из Лиги ПКТ, а половина была европейцев, которые, как потом выяснилось, не особо сильного уровня. Там пару человек буквально могли держать уровень тоже Лиги ПКТ. Но так это в основном была очень трешовая лига, которая прям просто реально люди из нее такие такие -таки трэши устраивали, что, мам, не горюй. Также я могу сказать одно то, что у нас дебютировал еще на канале AirFact2, ты, не помню mm -hmm. какого числа, как, да. Как он начался, так почти быстро закончился. Ты с чем это связываешь, что просто не, не пошла игра или просто неинтересна была сама лига? Mm -hmm. Просто скорее даже игра не зацепила, скажем так. Потому что, как бы, если кто не знаком, я думаю, постоянно зайти наши знакомы, но Симрейсинг делится, наконец-то дело, на категории по играм. Это F1, это ассета Корса, это... Так, R ты, R -F1, F1, R F1 к Симрейсингу не приклетай, да, ну, пожалуйста. F1 это пародия на аркадный Симрейсинг. Худшая пародия Симрейсинга, если можно так правильно назвать. В общем, если считается э, таким... Треугольником это iRacing, за который платить много надо, R Factor и Asset курса Competition. Ну обычно ассет курса, это смотря там все-таки ассет курса можно там, гонять лиги. И ты гонял в дальнейшем, поэтому мы об этом тоже расскажем. А, также у нас 20 февраля состоялся твой финальный заезд, если правильно помню в лиге. А нет, нет, это финал получается третьего сезона в ПКТ. Не помню сразу, говорю, на какой-то там трассе был. Да и не суть важно. Потому что ты потом все равно еще участвовал в следующем сезоне. И еще заодно 27 февраля э, ты подал заявочку на участие в Pride Esports. Лигу, которую, по-моему, образовали, если правильно помню, господин Тарабукин. Он же One Second. Если правильно помню. Ну, не только. он. Не только он, да, там пару еще человек вместе с ним. И ты гонялся, э, честь взял э, команда ПКТ Рик, mm -hmm. Гонялся ты и Александр Струценко, он же твой. Ну no, да, там. Вы на Мерседесике погоняли. И еще, кстати, можно назвать февраль начало пути в твоем в эндюрансах. Э, хоть ты и гонял у вас этот курс уже на тот момент, то ты, получается, на тот дебютировал момент в... В f но и взрывы эндюранс лиг была в испании один час на no, right, час right. барселоны да ты там погонял и это можно назвать ты начало пути в эндюранс который потом в дальнейшем станет твой основной день не я сказал я жрать землю буду блин но я все равно этот ранг получу который хочу а переходим теперь к марту тем что не только это 8 марта, и не только какие там еще праздники бывает в марте, да не суть-то важна. И в марте случается самое веселое событие, наверное, в, год, в году. И я бы это назвал даже фей фейл года. Объясняю, как все было. Сейчас у вас будет на экранах кадры, как выглядел мой на тот момент компьютер. Алексей мне собрал компьютер в 2016 году. Естественно, мы собрали все... Леша, точнее, собрал все комплектующие и отвез мне этот компьютер. А, на тот момент он пять лет не чистился. Вообще. К нему ни, ни одна живая душа не притрагивалась, ничего не раскручивала, ничего не делала. А, естественно, груды пыли там много. Изначальная задача была почистить просто пыль. Выдать там баллоном сжатым воздухом. И все бы хорошо, я там почистил чуть-чуть пыли. При попытке повторного запуска компьютера, мой э, аккумулятор, точнее, вне, внешний, же, внешний аккумулятор, дал статичного тока в материнскую плату и она улетела. В итоге 17 марта у меня ломается ПК. И как наоборот, кто-то своими кривыми ручками дал статики. дал статики, да. Потому что да, дать статику это надо еще постараться. Хотя аккумулятор тоже хороший стоит. В итоге 17 марта ломается ПК, в итоге это все летит, Тартарары, Сильвер на прокачку на две недели отменяется, причем получается отмена серии была впервые, по за два года вообще существования проекта, потому что мы ПК смогли там условно на среду пропустить, но мы никогда не пропускали в воскресенье, наше родное. И вот получается на тот момент была отмена по... Сильверу, естественно, отмена да, по всему контенту. Теперь я, кстати, на самом деле вот в тот момент я начал ценить компьютер. Я тебе понимаю, что такое, когда ты можешь спокойно сесть в любой момент и монтировать твои саморолики. Потому что... Не, ну я зато... Ну как бы я еще в тот момент, меня студенческие годы научили делать презентации на мобильном телефоне, и потом с них же рассказывать. Но на самом деле не кайф абсолютно. Было, потому что я тебе понимаю, сколько компьютер дает возможности. Что, мы живем в такой век, что тот монитор, на который я смотрю, на который ты смотришь, он открывает нам очень много возможностей. Так вот, и получается, отмена ПК 28 марта, пусть я там 10-11 дней мне возвращает компьютер, снова уже материнка, и вот сейчас он до сих пор работает на, на этом все. Вот после этого великолепного фейл который по факту в дальнейшем, забегая чуть вперед, немножко подпортит серверную прокачку и по факту его это отрежет, а дальше бы у нас э, два видео обзора всего вышло, два видео на канале в тот месяц. Это обзоры новых лиг, этот твой обзор. Видос еще тогда да, выходили. Да, обзор в Прайде. Ты, ты не переживай, там еще там будет, там месяцы, когда мы вообще продуктивны были до безумия. А, значит, выходил обзор Прайда. Это, по-моему, было, не помню, какой гран-при, по-моему, Бразилия, если помню. помню и Асэто Курс Эвзер, вот этот твой проезд. Ты там делал на него обзорчик. Естественно, продолжаются твои заезды в Прайде, в СКС Лиге, или как? Рофло Лиге, можно ее так назвать. Также был дебют Асета Корса Недовека. Ты поехал ну, на... Это переросло из да. в Недовек. Да. F0 в Недовек, это была трасса Фуджи. Он Джипен. 26 марта это все было. И буквально через два дня у тебя произошел старт Лиги ПКТ 4 сезона. Как потом выяснится, это будет твой последний сезон в лиге ПКТ. И вообще, мне кажется, для ПКТ это был по-моему, последний сезон вообще. Да, все, и... это был ренксель сезон. Да. Был. И, естественно, 31 марта у нас возвращается Сильвер уже в подбитом виде, как будто ему два колена отстрелили. И в итоге это как-то пытается все это стримить. Сильвер на прокачку. Вот так вот у нас как-то закончился первый весенний месяц. И переходим теперь ко второму у нас весеннему месяцу, апрель. Потому что 3000 за Формулу 1, в которой будет куча багов, опять же. Извините, нет, не хочу. В апреле было весело, уже 4 видео на канале было. Фух, чамп. Чам, да. Ну, было два обзора этапа. Этапов это по по-моему, про Адии, если правильно помню. может проверить, ты как основной канал смотришь. И также были, наверное... <клыш> Во-первых, выпущен твой, наверное один из лучших роликов в этом году, ну точнее как. А, вообще можно с этого ролика в принципе задать вопрос, хотя ладно я его уже задам наверно то позже. А, это кто сделал ролик f 1221 эта игра не создана для умайна, где ты распинал и в принципе то об этом на стримах говорил, ну получается этот ролик как-то в единую все соединил, почему F1 2021, и как в выяснится, пока F1 не создана вообще никак для Умайна. где-то по принципе, объяснил все объективные причины, почему эта игра не будет так пользоваться популярностью. И также нарезка новогоднего стрима — это моя личная победа, потому что в 2020 году был новогодний стрим, но не вышло нарезки, хотя меня товарищ Пинал говорил, типа, «Дэн, ты как, как, как в том меме ленивца!» Пинать надо это, как это нарезка, когда я говорю да, да, будет, будет в конце месяца, в конце месяца. А? Так чаще всего происходит. Да, в итоге в апреле я созрел такой, надо сделать. И в итоге я сделал, нарезка есть, так что новогодний стрим, если вы хотите посмотреть, что там вообще происходило, есть я не знаю подсказка вылетит, если что, есть ссылка внизу в описании. Итак, после того, как все это было сделано, дальше у нас получается. Единственное, причем самое забавное, что у меня в апреле идис написано два события. есть особой кипиши не было. Продолжается Сильвер, Лига ПКТ, э, Недовек и СКС-Лига. И если правильно помню, это все было в трансляции. Это да, но на самом деле там было еще кое-что. Ну давай. То вот стримов за год все-таки. Да. Тебя осознаешь, сколько ты там натранслировал? Да, вот, это Также в середине апреля Стартовал э, Чемпионат Сатокорса Фрэнс yeah. э, Вот это был Полноценный эндюранс чемпионат То, что было не веки, это считается Спринтом, потому что гонки до Двух часов Первый этап, 6 часов Фуджи Как раз, на которых Мы смогли Тогда заработать победу с большим Отрывом mm. Своих оппонентов Итак, перейдем уже, как бы ты назвал, лишнее событие, еще одно, которое я... я только что буквально перед началом ролика говорил, что я ничего не упустил. В итоге, переходим мы к маю. А сейчас не успеет. Давай, выходи. Развели! Развели паренька. Майя у нас, получается, по-моему, только одно видео. Это ты, а, не получается, стоп, да, одно видео, это где э, был скандал с э, компанией ESEA и это кто играет в Counter Strike, я думаю, в курсе, что это за компашка и чем она занимается и была команда Сопранос, это побочный эффект команд Клан Фонтан и Rare Которые... По-моему, по игроки как раз играли здесь. <связано> да, ну вот, видишь, получается, и в итоге Леша решил выпустить еще раз видео, потому что если, как вы, не, не знаю, зрители в курсе или не в курсе, Леша делал уже ролик про клан Фонтан, и этот ролик неплохо зашел там зрителям. Короче говоря, я решил снова хайпануть. <связано> да. Вот, если вот так <связано> вот объяснять, Короче, то, в принципе, да, 17 мая выходит этот ролик. Но... К сожалению, не удалось, потому что Ессея быстро поняли, что обосрались, да. быстро выписали банк команды. Да, и долго дискульпцировали вообще с Ессеем. 11 мая Леша решил, это как раз, по когда у нас начался перерыв в, в проекте Сильвер на прокачку, ты ради фана решил мне забустить аккаунт, и ты там сыграл миллиард матчей, и в итоге 10 побед подряд пришлось одержать, чтобы с Сильвера 3 перейти на Сильвер 4. Наоборот, со, со второго на третий. Да, со второго на третий, чтобы 10 побед надо было подряд одержать. Вы бы видели реакцию Лёши, который после там 6-7 победы и не понимал, почему его до сих пор не апают. Только, сука, скажи, что меня не апнули. 10 игр подряд, б***ь, это свершил, Наконец-то, И в итоге, после того, как Лёша решил мне забустить аккаунт, там еще параллельно с этим всем в мае Лёша впервые заходит в этот... В, в этом году World of Warcraft В стримов ты начал там качать героев Не помню а, кого 19 мая это все произошло ну, Да, неважно Да. И в итоге 28 мая Мой день рождения В прошлом году у нас было символично Я впервые начал стримить на Твиче 28 В этом году В этом году было 28-го Два часа дайтоны, а сет-курсы Не до века в классе DPI Uh -huh. А, ну это старт стар сезон, как раз. Да. Я, я не помню, какой был уже этап, где ты сам Смоллером гонялся, и он там всех. Как раз таки Дайтона и было, это. Дайтона было. Ага. Ну, кстати, если бы я не ошибался, может быть, я бы смог бы с ним нормально зарубиться. Хотя он тот момент. Да и в нынешний момент, навряд ли. Не по силам. Но Смоллер же активно гоняет, если бы помню, в вай рейсинг. Это по-моему, главный. Нет. Или он сейчас вообще подряд. Он только сейчас в основном в, голос в, голос в, голосе? в, голосе? в... Ну... И то редко. Ну, вот... Если стримит. Ну, сейчас у него в вот межсезонье, у него там сейчас свободного времени кучу навалом, поэтому я думаю, что стримит у него будет активно. По-моему, авторитет начнется-то когда в марте, в апреле. Фиг знает никто, не знает, никто не знает, будет ли он там ехать. А, ну. Потому что он в своих трансляциях говорю, что как бы два года еще ладно прокататься, а третий как-то уже ну. Да, не хочется быть вторым Джеком Хьюзом, да? Ну. Который сколько там пять лет гоняется уже, ну, в три. Друзья, ну, как бы то, что долго гоняешься, тебе что и дает. Да, понятно дело, почему этом там по текущей кадру большая а, И также можно еще сказать про то, что, ну, естественно... Ну, стоит лишний раз напомнить, естественно, продолжается сервер на прокачку, который на тот момент начинает немножко так... <рик> <рик> Он так вот, прям полный курс на дно! <рик> <рик> <рик> ну и также Лёша продолжает ездить наши дух, в наших двух в, в Рофло Лиге под названием СКС и в Лиге ПКЗ. Если человек сам не заходит в игру, я не хочу его заставлять насильно, не хочу тратить его время, свое время, и поэтому я просто принял решение то, что мы закроем рубрику, Переходим уже к летним месяцам. Кстати, это летние месяцы у нас были супер продуктивные, как ни странно. Ты говоришь, что мы в тот момент уже выпускали много роликов, не поверишь. А в, июне, в июне выходит, 2 июня выходит последний -то, э, эпизод по прокачке, где мы потом после нее с Лешей переговорили уже в Дискорде о том, что я, мы оба не видим смысла дальше продолжать, потому что я не хочу, и моему особо уже ему уже больно на это смотреть. Он не осознал, что потом через 4 месяца ему еще э, также примерно больно будет смотреть уже в рамках другого проекта, но об этом чуть позже. Mm -hmm. а, и 8 числа Леша выпускает видео на канал, где, на котором назвал The End of The Silver, где он объявляет о том, что уже не видит смысла и как бы проект северную прокачку закончился. Факт, навряд ли я думаю, кто-то понял там отсылочку этого видоса. Кое-чему. Вот, так сказать, это карта. Это была отсылочка к Евангелиону. Как раз таки. А, да, я помню, там не рассказывал. Вот, там и музычка играет. Ну плюс картинку я пытался воссоздать что-то подобное. Ну, что у тебя неплохо получилось. Ты же... У тебя, кстати, О. в этом году, я тебе могу честно сказать, у тебя очень хорошо прокачался твой разговорный жанр роликов. Потому что вебка появилась. Да, вебка появилась это раз. Ну и как бы само построение текста очень неплохо пошло, то есть есть явно прогресс. Если раньше в 2014-2015 я смотрел часто ролики по той же FIFA, где люди исключительно в разговорном формате работали и не знали вообще, что это такое другие какие-то жанры и эксперименты в плане форматов, то мне обзоры лично заходили не только потому, что мы же с тобой дружим с, с детсада, но и как бы если бы я попал бы случайно на твой канал, я бы уверен, что у меня тоже записывал. В июне у нас еще выпущено аж шесть а 6 видеороликов. Да, мы прям... Продуктивность. прям продуктивность выходит просто через все чаты, чарты бьет. Обзор ПКТ, нарезка по прокачке выходит, это я решил в этот раз такой, думаю, блин, ну прокачка же, хороший был проект, блин, давай-ка я по ней начну пилить нарезочки, и в итоге июнь я пилил, потом это как бы все закончилось. И Леша еще параллельно стримля, выходя со стримом Down of War, SoulStorm, если правильно помню, и с него выходят две нарезочки. Да, унафорт, причем, который, по-моему. Нет, это ПСОП это в году, неплохо залетели, я помню. Причем непонятно даже каким образом, но, видимо, нашел видео свою аудиторию. Uh -huh. а, дальше okay. у нас, естественно, продолжается СКС э, или как мы уже Роф, Лига. И я еще, так как закончился Silver на прокачку, я понял, что у меня полная свобода, я могу что угодно, что угодно стримить. Я решил поиграть в экзотический формат. Я играл в напарники, я играл на экзотических картах, которые не играет никто, потому что никому это нафиг не надо. И играл в различные форматы, чтобы просто не играть в банальные ММ. Ну, хотя нет, на самом деле на экзотических картах я играл в ММ, но мне казалось, что это что-то новинку. Я на новых картах решил поиграть и понял, что это круто. Ну, это в итоге продлилось где-то меньше месяца. В итоге, еще 11 июня, я считаю, это событие месяца и, наверное, событие года, первый 24-часовой стрим. Mm, да, точно. А расскажи, какие эмоции у вас были во время стрима? Mm, истощение, радость, боль, <сöring> унижение... <сöring> <сöring> Пиздец, ну, если более-таки э, подробно раскрывать, Леша стримил Warcraft долго там, на, на, во время трансляции. Короче, э, еще... какая как все было. Сначала да. была такая задумка. Бахнет стрим какой-нибудь долгий, 12-часовой. Я подумал, ну ладно, идея неплохая. Потом я подумал, а почему бы здесь не прикрутить такой элемент, так сказать, продления стрима в виде донатов? Я такой, ну, в принципе, тоже неплохо придумал, сколько это все должно там выйти, там, ну, по 200 рублей за один час, игру, грубо и группу, вряд ли 400, и 24-часовый 24 стрим получается. Mm -hmm. Ну и что же, тут у нас все и начинается. Я начинаю стримить, через пару-тройку часов залетает господин Мах Торах, или же Серега, который начинает потихонечку так донить, вот. Через какое-то время взлетает еще один господин, который, так сказать, получил ник шутник за 300, потому что он писал под разными никами. Но посыл был, я не скажу, сообщение, что это он пишет. Вот. Ну и по, по итогу потихоньку, потихоньку, раз, час добавился, два, час добавился, три, час добавился, четыре, добавился, пять. Потом, на да, разом несколько часов добавлялось, и за 7 часов стрима собралась уже вся сумма. И в этот момент я понимаю мне <свист> а что самое интересное на следующий день должна была быть гонка в недовеке как раз таки э, что, там гоняли саному вот mm -hmm. и соответственно ну представляете каково это водить машину после того как ты не спал 24 часа еще плюс там до гонки часа 2 было то есть 26 часов а еще mm -hmm. гонку ехать час вот, в общем, ну, гонка, ладно, Забегая вперед, вышло еще шоу, потому что у меня интернет решил отрубиться, по итогу гонки не было на канале, то что я даже бы не доехал, mm -hmm. вот. Ну, короче, да, стрим был веселый, 24-часовой, в общем, да, тем, кто донатил, спасибо большое, особенно там Сереге, то что он больше всех задонатил, вот, ну и тому шутнику за 300 вдруг он mm -hmm. смотрит этот канал, Uh, uh. мне еще понравилось, помнишь, там была великолепная шутка про Машу и топор, uh -huh, от -то которой топор... тебя, uh -huh. тебя так порвало. Девочки собирали цветы, мальчики играли в индейцев. Маша нагнулась, а в жопе топор. стреляет индейцы вор сука осуждаем спасибо за донат ну да там уже час двенадцатый шел как раз 13 да. стрима. кстати еще можно сказать об этом я по-моему даже не писал но вот сейчас вспомнил именно с этого стрима у лёши началась великая э, битва между ним и компанией streamlabs а ну там да там небольшая история потому что все таки у нас расскажи вкратце совсем Есть донатная система Donation Alert, на которой, к сожалению, ребятам из Украины зайти сложно. И донатить, соответственно, они не могут. Вот. Мне предложили простой вариант. Сделать это стримлапс. И чтобы туда можно было донатить. Как раз таки Серега туда и донатил. Вот. Ну, я думаю, ну, что, сделаю, вывод на Киев поставил, естественно. Все, все отстримил. Конечно, ждать, естественно, 15 дней надо, после того, когда донат пришел. Проходит как раз-таки полмесяца, начало июля, и думаю, ну все, сейчас бабки придут, наконец-таки, так сказать, заживем. Но они не приходят. Я начинаю писать саппорт. Мне в саппорте пишут, то, что у низки есть проблемы, и они не могут вывести. По итогу полмесяца ожидания еще, и мне пишут, что мы можем вам перевести на PayPal. Я пишу, без проблем, я под привязал его. Все, отлично, жду теперь бабки на PayPal. И жду я их месяц уже, то есть где-то в середине августа мне присылают первое сообщение. Ну, точнее, в начале августа присылают первое сообщение о том, что как бабки переведены, но все еще впереди. Я уже в середине месяца пишу сапошу типа вот, что типа, какого черта, где мои бабки, я тогда не видел это сообщение. Мне написали, что вот вам все уже отправили, я смотрю на почте, да, у меня, правда, есть письмо о том, что вам, вы можете как бы получить бабки. Но есть одна невязочка на paypal нужно предоставить данные свои чтобы активировать аккаунт И соответственно без активации вы ни нихера не получите бабки на свой paypal аккаунт И, собственно вы уже понимаете уже к чему идет весь разговор аккаунт не активирован бабки я не получил я сижу активирую аккаунт и пишу в саппорт уже paypal что как Стодо как-то там будет с бабками. Мне пишут, что так как у вас был неактивный аккаунт, вы их не получите, и они просто вернутся обратно к отправителю. И отправятся они только к отправителю через месяц после отправки. Ну, то есть в начале сентября. Думаю, ладно, хрен с ним подождем. Проходит, начинается сентябрь. Я пишу в саппорт, что типа вот, как бы там месяц пошел, может быть, вы бабки отправите. напишу да, да, да, мы отправим их, все отлично будет. А... По итогу я сижу, жду дальше где-то две недели, у меня меняется уже в саппорте человек, с которым я разговариваю. У меня уже второй человек появляется из саппорта. И по итогу мне пишут, что все, мы все отправили, типа там good luck, все дела, там и закрывают мне реквест. Я думаю, ну ладно, отправили, ну там же 15 дней надо было тогда Игнакиви ждать. Может быть и тут надо было 15 дней ждать. Проходит 15 дней, уже середина октября. Бабок нету. У меня начинает называть вопросы, а где мои бабки. Пишу в саппорт, снова открываю этот реквест. Что типа, ребята, а когда там должны прийти бабки-то? Ну как их у них у меня нету. И все, после этого тишина. Неделя, полторы. И мне все-таки отвечает наконец тот человек, с которым я последний раз переписывался. Бабки должны были прийти моментально. Я такой. В смысле, моментально? У меня ничего не пришло. Где? Как? Когда, зачем, почему? Начинаю выяснять, мне говорят Пишите в саппорт PayPal. Я такой, стоп, в саппорт пейпала А что я им напишу? Здрасте, мне тут должны были бабки прийти? Где они? Собственно, я конечно так и написал Но саппорт мне пейпала не особо что ответил Они ответили, что типа, ну, там. если номер транзакции Если у вас есть, то мы можем чем-то помочь Пишу в саппорт Streamlabs Нужен номер транзакции Через неделю его получаю Пишу в саппорт PayPal. Мне говорят, да, такая транзакция есть но она не ваша я такой М -м -м, ошибись пишу саппорт стрелапса. ребята вы что-то вообще не моя вот по итогу проходит еще Ну сколько там получается уже, уже середина ноября идет еще проходит неделя мне там отвечают то что по итогу им саппорт paypal типа аккаунт якобы не активирован, уходу они не тут вот, вот, отослали даже аккаунт, э, и типа бабки вернутся там вот в конце месяца. Собственно, бабки возвращаются, начало декабря, финиш, я наконец получаю те самые бабки, которые мне тогда еще Серега задонатил аж в июне. Полгода, Карл, полгода. Они шли ко мне. А, дорогие друзья, с тех пор мы больше не работаем со стримлапсом, поэтому мы для международных донатов. Те, кто не может задонатить за... через донатный лезть, у нас есть донат Бэй. Он спокойно работает, и он все нормально отправляет. Я Но... а еще могу сказать, что у PayPal а самая ублюдка. Ёб... тема саппорта. Это просто хуже нее, ничего не существует. Просто, когда ты пишешь саппорт, у тебя. Просто ты отослал сообщение, все, и ты ждешь ответа. В PayPal ты не можешь дать ответа. Тебе, если никто не может ответить, тебе пишут, "Ой, все заняты, мы... напишите нам позже. И так вы можете пару -трук дней туда писать. А еще 13 июня происходит еще одно интересное событие. Его можно назвать «Прощание с ПКТ». Финал четвертого сезона Лиги ПКТ. Леша ездит за Феррари. Ты как сам расскажешь или мне подробно? Я, я примерно знаю, что происходило на тут. Том... Помнишь, что ты в Австрии? А, ну да, я помню. Выходит последнего поворота, пророк, смерть, конец. Да. Это лига окончена. Да. В итоге, если правильно помню, можешь меня подправить, что. Леша изначально приходил в ТПЗ. У нас часто в ПКТ ведут переходы по ней формирования команд и так далее. В команде был товарищ под ником Карасик он на тот момент претендовал на чемпионство и, по-моему, в итоге тот отличный зачет и выиграл. Да, потому что из-за того, из того, что произошло в на трассе в Сильверстоуне в, в дивизионе «Б», человек, который также боролся за чемпионство отказался ехать, потому что ну, там ситуация не очень приятная была. Да. И в итоге Леша еще вступил, получается, на последние этапы как замена. И по факту его была главная задача ⁇ это как быть Марком Вебером, который не борется за чемпионский титул, это привести э, того юного Себастьяна Феттеля на, к чемпионскому титулу. В итоге парочку там гран он проехал, там по очечью там по-два зацепил. И вот произошел вот этот австрийский марш где раз уже объяснил вам в подробности, что произошло. Вы можете сейчас видеть это на экранах, и я думаю, вы уже видели до этого. Так вот, и вот тем самым финал Лиги ПКТ закончился таким образом. На первом же круге. И причем, как Лёша сам на тот момент сказал в трансляции, я не помню вообще никак в жизни, чтобы у меня гонка Формулы 1 в варенках Лиг заканчивалась на первом круге. Как бы... Нет, ты даже так сказал. Э, ты... Э, меня... Однажды... Меня били на первом круге, но я хотя бы до середины... Середины гонки доезжал. А тут прям на первом круге все закончилось. Ну, при этом все равно личный зачет выиграл тут товарищ Карасик, и Кубок Конструкторов тоже выиграл Феррари, потому что команда, по-моему, которая против вас боролась, она просто не пришла, по-моему, этап в полном составе. Да. Да, из-за этого, по факту... И тем самым Лига ПКТ закончила свое существование, то что в дальнейшем они просто не набрали народ, и в итоге это все как бы прекратилось. Не в наборе дело там. там просто... Ну да, там не в наборе, там во-первых уже на тот момент люди настолько сильно друг к другу, как бы так помягче сказать, поссорились, что в итоге одни не хотели гонять, вторые не хотели тоже там, гонять с этими, И в итоге все как бы пошла вторая бутылка Тархунчика для взбогаения. А ты думаешь это Тархун? Mm -hmm. На самом деле это акцент. Ты. Ты не с тем человеком вызываешь, я-то пробовал. Я знаю, как с него можно улететь. Ладно, про продолжим нашу перформанс. Да, в итоге. Закончив отношения с ПКТ, лёша пошел в большие лиги. Точнее, в эндюрансы. И лёша 20. 20 июня проехал достаточно большой эндюранс под названием 10 часов лимана. Это я было, не... было проурочено к uh, Ассоте да, Корсо к of Friends, вот, да. Это было 10 часов лимана, и, по-моему, если правильно помню, вы его выиграли в своем классе. Да, мы его выиграли на первом же кругу. Да, потому что <с> те, кто с кем <с должны бороться, были товарищи, не пришли. В итоге это... Нет, по <с, с теми, с кем мы могли бороться, они получили дисквалификацию на первом же кругу. Да. да. За <с> что? На первом кругу а за выиграли. За то, что они получили, они получили игровую срезку, они доехали с ней до старт-финишной линии, и им, получ... им игра выдала дисквалификацию. После <Costa> ваши, игры в ваших ассет-курсах... Но с Игрой это с трассой, На трассе стоят почему-то такие прям жесткие ограничения по средствам. У нас что-то подобное было в недовеке в Лимане, тоже народ ловил, хотя вроде связки были отключены. Mm. Это прямо, тащит, прямо настроено такое. И в итоге 21 июня, и в дальнейшем последует дальше вопрос, 21 июня, как я назвал у себя тут в аналитическом листе, Алёша летит в США и заканчивают все дела. А точнее, он едет последнюю свою гонку в Формуле-1 на данный момент, это... СКС-Лига, этап США. Леша, mm. у, меня, у меня к тебе вопросик есть. Что ты в тот момент вообще чувствовал? Что я наконец-то закончил играть в не очень хорошую игру, Ладно, будем, будем корректными. И в итоге, да. в итоге все это закончилось. И можете, кстати, есть нарезка. Я не знаю, может подсказка или опять же ссылка в описании. Великолепная нарезка, прям полностью палитру по эмоций на тот момент Леша объясняет, потому что для него каждая гонка в тот момент это была боль. Особенно вот таких лигах, как СКС, там никого не жалел и дебилизм на трассе, там все присутствует, там в полной палитре. И поэтому у меня к тебе следующий вопрос. Ну, ты по факту, конечно, уже частично объяснил даже в рамках этого подкаста, но я хочу еще раз, чтобы один раз и навсегда как бы, объяснить эту ситуацию. В какой-то момент понял, что надо валить из ваших этих F1 и надо как-то развиваться в симрейсинге уже в другом направлении. Когда она стала стоить 3000 рублей, вот так и понял. На ну надо. И на тот момент с этой курса выглядел как неплохой вариант, потому что ты, по-моему, как раз в ролике объяснял, что... Вот как раз ухожу в АЦЦ, потом дальнейший ролик будет, ты объяснял, что э, на тот момент у вас это курс был было гораздо больше чемпионатов и гораздо больше призовых фондов, а в F1 была проблема огромная, что чемпионата было мало и особо-то даже копеечки не заработаешь. Скажем так, в F1 просто меньше путей для развития, как я считаю. Первое. Второе. Большие проблемы с внутриигровыми штрафами. Ну, то, что есть в АЦЦ, это на самом деле очень намного лучше система. Она жестче с одной стороны, потому что если ты срезаешь, что то ты получаешь потом прайс по пятлей. что тебе, как бы, снимает, ну, трачу больше времени, чем получаешь эти три секунды там за срезки в F1. Но, а, с другой стороны, играть они не наказывают за просто так, за то, что просто выехал чуть шире, чем нужно. Вот. И вот и так... В ГТ, ну, в АЦЦ у нас класс GT представлен, и каждая машина это именно определенная машина, У нее она не одинаковая, как в F1. В F1 проблема в том, что еще все блиды одинаковые. Это, с одной стороны, хорошо, но с другой стороны, плохо, нет никакого разнообразия. С другой стороны, хорошо то, что решает все скилл, и все. В ОЦЦ разные машины, все по-разному едут, соответственно, есть разнообразие. Но из этого текает то, что какая-то машина едет хорошо на одной трассе, на другой она едет плохо. А потом находятся различные имба-машины. На тот момент это... Ну, ладно, смарт я не назову. Это потихоньку Макларен становился прям. Вот. Ну и как-то так вот. Чувствуется и... в как-то больше все-таки чемпионатов. Да, вот это по факту была главная причина, по которой Леша ушел из Формулы-1 и в АЦЦ. И в итоге сейчас... Ты можешь, можешь себя назвать сейчас счастливым пани Симрейсинга? Ну mm. так, no, no, относительно. Ну, то есть, переход, понятное дело, в любом случае, это положительная вещь была, потому что ну, как бы ты напрашивал в любом случае. И как в итоге выяснилось, потом Лиги Ф один не только в Снг, но ну, как бы они начали потихонечку умирать. А, в итоге понятное дело, что переход в этом плане точно сказался, ну там уже с результатами это уже второй вопрос, это уже личные такие привилегии уже Алексея. И в итоге 25 июня дебютирует на канале АЦЦ в полном формате. Ты... Ну, по Давай так, я сразу скажу, потому что это об этом. ты ее стримил до этого на Твиче только, периодически залетая в компоты. Или как они называются, компетишены. Когда я начинаю стримить, я только пабы стримил. Да, пабы, да. И, в итоге, это, получается, была попытка залететь в competition уже полноценный, была трасса Нирбунг Ринг, которая в итоге потом превратилась даже в ролик. Потому что там была такая очень упорная борьба, потому что там даже камбэкнул неплохо в гонке самой до призовых мест. И в итоге 30 июня, как раз, выходит этот ролик-обзор, 25-го трансляция, 30 уже вышел видеоролик, поэтому мы, мы... заканчиваем. И, ну, с ним был 28 -го. А, 25 -25. а да, точно, ну, хреново написано цифра, но не суть. А, в итоге, переходим на второй наш лист и... и вы. А! а! У -у -у -у -у -у! залетел! ай яй яй яй извиняюсь, что так громко говорю. Пум, прикажется, сейчас п ⁇ а? Второй месяц. Самый продуктивный месяц, пани, видеороликов. У нас выходит Я аж... Семь видео. Для, я понимаю, что для некоторых каналов это вообще данные, ну как бы нормальная составляющая выкладывать видеоролики на постоянной основе, но в нашем случае 7 видео в месяц это уже продуктивность выше крыши. Можно с ней топить и мотивировать, как многие говорят. Выходят три нарезки по прокачке. Выходит ролик, который я хотел еще давно сделать, но в тот момент я с ним припозднился и такой думаю, ну ладно, хрен с ним там. Лёша расстался с F1, сделаю обзор, почему Монако не должно быть в, онл в онлайне любой игры. Это как раз, я считаю, это было самый лучший, Вот два ролика, я считаю, были лучшие на канале в этом году. Это вот прощание с F1 2020, потому что там была такая очень киношная история, что сначала Лёша полностью там ненавидит все, что только можно, потом на порыве эмоций удаляет нафиг эту игру... И потом еще, чтобы... Я такой думаю, ну нельзя же просто удалить игру. И в итоге эмоционально он прощается. Правда, я немножко его контент использовал. Об этом мы с ним говорили. Но получилось как-то органично. И в итоге вот этот, вот этот ролик и как раз почему Монако не должно быть. Потому что это, наверное... Это еще причем самое забавное, что это была первая лига, которую гонялся Лёш. Это была лига Зетмира. Ну, я думаю, постоянно зрители знают, кто такой Зетмир. Если нет, то это человек, который снимает различные видео по карьере в1 f и еще по теперь уже по различным играм начал снимать все с автомобильной тематикой и получается как раз монако в тот момент был очень веселый потому что там такой трэш происходил по полной там и люди не ступ круговые не хотели выступать место пришлось тащиться много кругов там разворачивались на ровном месте врезались куда не надо и в итоге Забегая вперед, Лёша привез аж целая очечие после, это, после этой гоночки на Хасе. И потому что твой напарник, по-моему, вылетел на последнем круге. И в итоге он, по факту из-за его вылета, тебя в итоге получилось торпеднуть в, оч в очковую зону. А 3 июля а, еще тоже достаточно, ну, такое хорошее событие. А, Дэн, запас за запасаясь бутылочкой виноградного сока, решил такой, а почему бы не постримить покер на канале? Даже 2.1 мультигейминг. А покер можно частично назвать геймингом. Вот и Дэн решил э, сыграть на свои шекели в нескольких покер -румах. В итоге там, по-моему, выиграл максимум полтора-два доллара. И в итоге выпил бутылку вина, потом это, эти два доллара пошел на них гулять. Шутка, конечно кулять на 2 доллара на 80 рублей на 8 120 в дальнейшем после вот это вакханалии под названием покерный стрим 11 июля лишь уже в отца едет 6 часов зонтворден 1 1 полноценная гонка в отца напомни вы, по-моему там ты как раз, по-моему, даже после этой гонки пост выложил в группе о том, что там совсем пошел не так, как планировалось. Или у вас тогда нормально было? Mm, да не все, норм было. Вы даже победили? Mm, Нет, второе, да. второе место. Ну вот тогда... Там просто еще будут следующие эндюрансы, забегая вперед, когда там полный прям был абасрамс. Но об этом чуть позже. А дальше вот как раз вот следующий у меня эндюранс по спинскому... Ты едешь в лиге Apex Онлайн Racing на Жаор, 6 часов в Венгрии. Ага, а с... туда наш второй под после этого Лонварда был. Да, и после этого даже выходит ролик на канале о том, что история крупного басрамса. <сосы> Конечно, ролик достаточно длинный, 41 минута, но в принципе, я думаю, смотреть его можно. Да, ну там, там достаточно большой объемный обзор по всей гонке, там есть свои моменты, которые реально или всю ситуацию, если правильно помню в этой же гонке ты столкнулся со Смоллером Ну да, он мне приехал да. Сказать, Сделал <сíns> Пистинг". <сíns> Пистинг", да. Ну, правда, фрихандри бакс не заплатил, но неважно а, И еще, кстати, 29 июля А, нет, это сейчас вот так 16 июля я выпускаю раз Прощание, потом 21 июля ты выпускаешь Ухожу в ВЦЦ, где ты расписывал все причины, почему ты ушел а, Монако 14 и еще у нас Получается, первая коллаба в истории нашего канала. 29 июля ты совместно стримишь с господином Джедаем 46. А, да. Расскажи, как у вас получилось вообще на коллабу выйти? Да, легко просто. Мой старый, так сказать, знакомый друг. Он вот предложил в один момент вот, сделать подобный стрим. Типа в танках, потом в кораблях. Так как типа в танках я плюс-минус что-то шарю, он в кораблях очень хорошо шарит, ну вот, ну естественно так вот получилось, плюс-минус выбрали время, ну и соответственно постримил я танки и корабли в на нашем канале. Символично, кстати. А, да. Танков не было на нашем канале, точно. Они только были на моем тючече канале, поэтому их нигде не найдете, вот так что все, отлично. не узнаете даже ну, я могу честно сказать, я видел, как Леша играет в танки. Во время, после одного из новогодних наших опенкейсов, он решил поиграть в танки. И, знаете, там э, досталось многим. И с нехорошими словами и так далее. Там и, и чьи-то матери были. Но не суть. Так вот, и получается, после коллаба с джедаем, кстати, забегая вперед, джедай еще потом два раза рейдил на твиче Лешу. А у кого-то были отключены уведомления, и он два раза проспал этот рейд. Правильно? Ну, есть такое. Не, первый раз, а ну да, он тоже был отключен. Да. И причем самое забавное, что люди, приходившие с трансляции джедая, даже, по-моему, один там в чате написал, что он говорит, после 10 минут отборного мата он решил с нами поздороваться. Ну, Вась. как бы, я человек простой, как бы, не нравится, не смотрите, никого да. не заставляем. Переходим к последнему летнему месяцу, к августу. Что же, отсюда мы и начинаем мой путь. Посмотрим, чего нам удастся достичь в чемпионате от СМП, и что нас будет ждать дальше. В августе было только два видео на канале. Это того, как Лёша пытался ехать самое, наверное, страшное, что можно придумать в Басате Кольца Компенсионы. Это дож дождевой спа, даже на обложке. Даже на обложке данного видео есть в левом и нижнем углу Пеппе, который <laughs> стоит с крестиком. <laughs> в итоге, по-моему... А как ты, кстати, этот дождевой спа в Дессе проехал? Ты помнишь? Ну, где-то что-то около топ-10, что ли. Так как у меня сейчас открыто, ну, <laughs> сейчас гляну, конечно. Ладно, я тогда, пока ты смотришь, то я начну про другое рассказывать. 7 августа у нас Лёша едет 8 часов в кринга Ринга в качестве эндюранса. И еще едет 15... Дальше у нас 15 августа Лёша делает наш второй стрим-марафон. Уже в этот раз на 12 часов примерно по той же системе, как он описывал ранее. То бишь вы можете задонатить лишний час. Но по-моему тогда он просто реально 12 часов просто простримил без лишнего продления. Там вроде просто был даже стрим. Да. А, значит... Пытался, даже порворач. 17 августа у нас идет слияние, точнее, начинается отношение, как в Тиндере, между Лешей и СМП. Я имею в виду Кубок Ты ехал предквалификацию на тот момент в, на трассе в СПА. Поэтому... Ты уже как, посмотрел, что там было в дождевом у нас Да, там десятое место. место. Да. А пока расскажи-ка, как строилась волшебная квалификационная система в Кубке Рафа? В плане распределения в лиге. А, рассказывать не буду, есть отдельный видос да. по всему чемпионату. То что да. Ссылочки есть в описании, идите смотрите. Короче, если просто сказать, то это была такая очень замудренная и в некой степени глупая система причем которая ну, она была тупая и все да она была тупая потому что нужно было а, ладно сейчас спойлерну. фиг бы с ним а, нужно было проехать э, три быстрых круга и среднее время этих трех быстрых кругов э, считалось да, это, да. Нет, это нормальная система эта система сейчас где уже везде про... этот, э, использует а. это на самом деле правильная система показывает реальный темп человека потому что проехать быстрый круг один. Ты можешь спокойно, то есть, ну, поставить, так сказать, круг жизни. А вот поставить три круга жизни подряд, это уже навряд ли сможешь. Mm -hmm. И то в том же э, Аоре последний их чемпионат там требовалось пять кругов подряд проехать, так. Mm -hmm. И нормально с тобой было. Да, ну, в общем, дальше Леша стал уже покорять полностью вот вошел в вот, мир эндюрансов, ездит тысячи километров в спа в осето на GT. И занимаюсь 6 место. Если помню, тогда выгонялись в команде с Мирадиксом. Ну да, только... Ну, я туда и подзаруинил наше место. Ну, ну все бывает. 19 августа выходит ролик старт Ружи. Твоего проекта по становлению тебя как симрейсера. Пока что за немножко за заброшен. Да. Ну, всему свое время. Ну, всему свое время. Быть? Да. Ну ч ⁇ ты так быстро, ты интригу-то убиваешь? Что ж ты делаешь, ты Ира? Причем, как же, если вы посмотрите, я даже сейчас скрин сделал в видео, как он пост написал, что Эл это, это поворот, который прегревается со скоростью 200 км в час. идет снизу вверх, в другой поворот, и вот так же будет... и вот так вот будет наш путь до следующего поворота. Я забыл, как он называется, Рутильярд, по-моему, или... Родильон. Родильон, да. Вот он прям там так хорошо списал. Он прям весь смысл глубокий вложил. О, ноу, Крюнгер. Оу, гад, please, no, no. Ладно, в общем, старт его начался. И в дальнейшем 29 августа был первый этап Кубка Рафа на трассе Поля Рикар во Франции, И Леша занял 12 место в качестве гиперса. Из 30-ми. Там, там. Нет, нет, на самом деле, нет. на тот момент, с учетом того, что я в дальнейшем буду освещать, я думаю, Леша мне подтвердит, если что. Как происходило, сама, там, сама лига проходила, но на тот момент 12 место в той лиге, в которой был Леша, это было реально очень неплохой результат, потому что в топ-5 залезть там было очень тяжело. Топ-10 можно было. Вот 12 это был вполне хороший результат. И... Ну, в общем, видос по этому всему вроде есть. Какая по всем это... этапам? Ну, не по всем, там, но ну, по первому... По трио, я себе напомню, да? Да, там. Да, вот. По первому, второму, третьему, есть. Ссылочка будет внизу в описании. Я об этом даже видео скажу. вот итоге, как бы, если что, ссылочка, надо знать. А, и еще можно сказать, что в августе происходит для нас эпохальное событие который да. немножко развернул наш вектор канала. Ну, нельзя сказать, что в большую сторону, если так по честному говорить, но ну, для нас, как авторов, конечно, в очень неплохом качестве. Объясняю, в чем суть. 24 июля мой школьный товарищ Алексей, или как он на канале, о котором я буду говорить, он позвал 10 карат пишет мне, записывает аудиосообщение в инстаграме о том, что, слушай, у меня тут есть друзья, знакомые, они делают YouTube проект связанный с играми. Я говорю, у тебя там, Говорит, у тебя там вообще нет онлайна, поэтому я подумал, что может я как-то помочь и помочь вашему каналу развитию. После того, как я попросил у него контакты данного товарища, данного товарища зовут Сергей, мы с ним переговорили, и в итоге 10 августа мы в итоге после полуторанедельных а-ля переговоров, мы все-таки решили, что надо пробовать. Резон у нас был следующий, что мы выходили на, в любом случае на новую аудиторию, которая нас не знает. Это, считай, лишний охват плюс. И плюс еще мы могли э -э, выплатить некоторые форматы, которые не считали нужным делать на v мультигейминге, но вполне сойдут для StreamJob. Канал называется StreamJob. И в итоге 10 августа мы встретились, обговорили все условия и в итоге пришли к согласию. И в итоге, забегая вперед, в сентябре мы уже начали у них выпускать ролики. А в итоге, 20... 10... и 9 сентября мы объявляем о сотрудничестве Виади Мультигейминга с каналом Стримчоу. Или проектом, как они хотят назвать, Они там проект назвали Рубиком. Они там тоже меняли вектор развития, потому что до этого вели три только человека канал. Один был в качестве автора, двое были как бы создателями, они вели его, понятно дело, как это естественным образом. И они решили на тот момент набрать команду авторов, которая будет ввести контент и приводить подписчиков, и тем самым зарабатывать просмотры. Тем, в принципе, сейчас, чем они занимаются у нас сейчас куча авторов на этом канале, и в том числе и мы вдвоем выпускаем. Я в четверг... точнее, я опять перепутал... Алексей у нас выпускает по четвергам ролики, я в пятницу, так что анонс у нас есть всегда в группе ВКонтакте, так что вы, в принципе можете за этим следить. Ссылка тоже на группу ВКонтакте внизу в описании, как всегда, есть. Так что, так что да, так-то так-то получается. на самый самые продуктивные месяца это как раз таки осень и зима, потому что минимум выходит по 8 роликов от на... нас на канал Тримжоп. Да, но если считать исключить наш канал, то у нас самый продуктивный месяц был, ию был июль. Поэтому мы можем, в принципе, перекатываться в сентябрь и уже перекатываться в осень. что, как ощущение? Вот так себе проехал. Первый бак, только лучше. Но там много кусков было. Итак, в сентябре. 3 сентября. Обзор первый гонок в рамках Эл -Ружа. Это о том видеоролике, который ты говорил. Как ты сказал, необгоняемое трио назвал. Это была трасса... Нет, это позже было... Не тоже позже. Октябрь. А, не, стоп. Первый ролик был именно обзор поля Рикара исключительно. Угу. Да, прошу прощения. 9 сентября и 10 выходят наши первые ролики на стримжобе. 8 числа мы объявляем о том, что мы сливаемся с стримжобом. 9 сентября мы после нашей великолепной поездки на Москву Рейсвей в подмосковном... забыл, где находится, в каком городе. В Колумбске, по помню. Ну по по да, да. сути. Так вот на Москву свои мы ездили с целью, ну точнее как мы ездили вдвоем, но в основном весь контент завозил у Алексей. Он пытался э, проехать офигенно на трассе Москву свои в Асате Корсе и в итоге там был волшебный ролик, веселый вышел, да. Ты сейчас думаешь о том, как ты весело проехал? А, там сос... извиняюсь, там сосед очень веселый, как всегда. Так, периодически он на стримах Лешу беспокоит. А вот сейчас, видимо, и музычку играем? Там, пошел экшен. А пошел экшен. Ладно, продолжим про наш мозг. Москву рейсвей в общем, Леша ездил туда, как катать на Москву рейсвей уже виртуальном режиме. И я ему уже рассказывал, мне запомнилось, что поездки. Скажи только, что ты не слышишь, ты еще блин Да, я слышу. Ну так это легкий шум. Ой! Не, вот сейчас я не слышу, честно сказать. Я в одном мухе сижу, поэтому мне в принципе может половина ничего не быть слышно. Так вот, значит, продолжай, москов рейс 10 числа я уже выпускаю ролик перевод. Я перевод перевел, такой, если так то логично, как бы не звучало, я перевел их туда на канал SteamJob, потому что я понял, что там, в принципе, можно их развернуть. А, также в сентябре у нас а, выходит а, 11 сентября, как у нас получается, сначала выходило два ролика. 11 сентября мы первым наши в истории, ну, не в рамках, конечно, нашего канала, к сожалению, но пилим стримбатом по NFS Underground 2. Мы решили по легендам сериям Спида пойти. И в итоге для кого-то это был хороший спидран, для кого-то это превратилось немножечко в трэш, который вылился в две нарезки, вы можете его <coughs> найти на канале Job, если что будет тоже ссылочка в описании. Я бы сказал, три Да, там прям Три было. было. Да, три было там. Ну, потому что очень много контента. И мы даже. Кстати, забегая вперед, мы не, не завершили даже тот спидран по андеграунду потому что, ну, слишком много объема было гонок, и в итоге нам не хватило, сколько мы, 12 часов проходили? В сумме. Ну да. Нам в итоге этих 12 часов даже не хватило, чтобы пройти всю игру, и в итоге мы на этом как бы остановились. А также, помимо спидрана, еще у нас начался 18 сентября проходит начался тот сам проект, о котором я сказал, что Леша еще будет более вспоминать, это название. Skill Up! Та самая добротная прокачка, только уже под третьим соусом, другим названием, но с одним и тем же принципом. А сразу забегая вперед, можно сказать, что эта скилла был реально самый трешовый из тех трех, которые мы делали. Потому что у меня не получалась игра абсолютно. Получалось как это, как у, у автора картины. Если залетит, то залетит. Если не летит, то не летит прям. По полной, причем с полной палитры абсолютно. Поэтому в основном на, в нарезках, которые после этого выходили, будет главным действующим лицом именно Алексей. И то, какие, то как трешово это все смотрелось, и в итоге как это превратится в полный фарс. А, и также еще помимо Кубка Раф в Венгрии, которую ты проехал в тот момент после поля Рикара, где ты занял 27 место, нет, там после Поли Рикарл был Донингтон. Донингтон, где тоже не очень было так. Гонка, причем, который ты сошел, если даже правильно помню. Угу. И еще ты поехал в рамках сета Корса GT 6 часов Келами, Южноафриканская тресс. Ну да. Да. Где, по-моему, ты даже победил, если правильно помню. Нет. Нет? Там а, 4, -й 4 -й или 5. А, не угу. помню. Ну, в общем, эндюранс Леша уже на тот момент освоил так, что он заходил уже с ноги в хату. 14 место по итогу гонки. 18 отыгранных позиций за 1 час гонки. Переходим к октябрю. Где мы уже начинаем активно работать со стрим -джоубом. Мы активно там начинаем. У нас всего хоть одно видео, которое сделал Леша. Это как раз вот это необгоняемое три. Mm -hmm. А это был обзор, как раз Кубкараф, где он там рассказывал о том, что. Раф, конечно, молодцы, но почему-то зачем-то ставить такие трассы, непонятно. Но, по-моему, в том обзоре этого не было, это было уже в обзоре на канале Стрим а, Также 2 октября Леша едет а, в Ассеттикорсе обычный, в 8 часов Бахрейна. Это, по-моему, было в рамках Фрэнс, если я правильно помню. Да, это уже был четвертый этап, третьего на канале не было, потому что мы его не поехали. Угу. Вот. ну там своя история отдельная. Да, но ну в, итоге, в итоге Леша с своим напарником на ну тот момент, ну, естественно, тоже девиза был, они победили. <звы> да, но мы в личном зачете продолжали уже тогда проигрывать. Проиграли <звы> мы 6 очков. Надо было все выигрывать. Ост все оставшиеся гонки. <звы> в итоге Леша после этого на активно на канале стал катать компетишены. Э -э Периодически стримы были по ПЛЕ или как оно решается? пафов of Exile. Периодически там были ты в лиге залетал, если правильно помню. Ну да, там был стрим, пару стримов. Да. А, также 8 октя... октября мы на канале стримжоу пришли поиграть в Beta батов в 2042. Ну как бы да, если молодцы, правильно, игру развивают, да. Там... Да. Идеи. Да, это лист. О. Так. Вот. Чего вы Специалисты... раньше не додумались до этого? то в Activision тоже долбоебы, наверное, работу Сделали этих специалистов, а теперь не применяют. Чего идея! Activision, так ее? Вот ваш конкурент подобрал ее с помойки. Ну, в итоге Батов мы часто проиграли, проиграли. лёша сделал обзор, естественно, на эту бетку, и в итоге как бы наши пока отношения с батов две 2002 закончились. Также Леша 3-18 октября поехал в очередные этапы в рамках Кубка Рафа. Это было 3 числа Келами, которые не совсем, я бы сказал. Хотя, не знаю, 14 место в Келами, ты как на тот момент воспринимал? Это отлично было. Я стартовал с последнего. Последний этап в рамках Кубка Рафа. Леша поехал у нас в Имули на итальянской трассе, которая... Расскажешь кратко, как ты попал из Платины в Голд? Это вы можете узнать из видео. По Ладно. Скажу так, что Элосистема. система система да. Мне кажется, да, это должно полностью объяснять, в принципе, ролик. Ролик тоже будет по ссылке внизу в описании. Чувствую, роликов там дофига будет внизу в описании. Ну, не суть, пока мне это будет, если так В итоге Леша на седьмое место приехал в Голд Лиге. И закончил тем самым свое участие в Кубке РАФ. И еще что мы можем здесь... Дальше уходит 21 октября. Обзорчик на Кубок РАВ. И то, как на тот момент Леша назвал СМП обосрались чемпионатом. И его системы проведения. Начиная этот квалификационной системы с этими кругами жизни. И заканчивая волшебной ЭЛО-системой. Которая кидала людей из одной лиги в другую и в итоге половину просто выбывали Особенно в низших лигах Потому что не видели смысла бороться Но это не связано напрямую конечно, с его системой Но просто люди как в обычной лиге Когда у тебя нету Ты не профессионала, этим не зарабатываешь как бы У тебя нету стимула за что держаться Люди не видя борьбы в итоге выбывали И ну, перестали гоняться а, И еще 15 октября Стоит напомнить, что у нас был второй стрим батл С тобой По NFS Carbon Которую мы, кстати, все-таки закрыли. Он благо меньше по объему, чем Underground, поэтому было не удивительно, чтобы мы его закрыли. Вышло с этого великолепнейшая нарезка на 35 минут, там на 37 на ну, не помню, на 35, но вот могу сказать одно: вот эта нарезка с карбона и финальная серия скиллап, это вот был самый веселый мой монтаж за этот год точно. Потому что если в финале скиллапа, который я монтировал, там что с тобой не.. Момент, так это просто перво полнейший. Потому <смех> что ну, ты понимаешь, что человек просто. У него не то, что он бомбит, у него уже агония просто идет. Он смотрит и причиняет сам себе боль. Это какой-то вот реально вот просмотр сильверских каток на тот момент это был реально садомузахизмом. Но он и до сих пор для высоких рангов в Counter-Strike остается. Потому что невозможно, когда ты понимаешь, какие действия должны быть, а в итоге исполняется абсолютно полный лютый трэш. И в итоге. И как раз еще после этого был как раз на Carbon, там, я, наверное, отметился даже больше, чем Лёша. Лёша отметился перформансами в игре, я отметился тем, что сначала одному боссу хотел палкой по яйцам вдарить, а второму боссу женского по назвал её... Ее... Эх, макрощукой. Ну ладно, не... Да-да, с... нехороший человек, я понимаю, на эмоциях тогда было это так себе... После этого мы переходим в предпоследний месяц в нашем году, это ноябрь. Похлопаем гению! Похлопаем! Шо ж ты, сволочь, молчал-то все это время? 12 -го, 11 -го ноября у нас Леша выпускает ролик, который, кстати, как ни странно, даже дополнил тот ролик, который уже есть на канале про киберспортивную путь Алексея в «Контур струки, Он тоже будет внизу в описании где Лёша подробно рассказывал команды, как они меняли составы, и как в итоге с киберспортом не задалось. И то... Я больше рассказал о как попасть в, принципе, да. в, ком... в киберспорт. И в итоге этот ролик на стрим который вышел, дополнил по факту весь разговор о том, что были моменты, которые... Ну как бы Я считаю, что я не буду в этот раз споделить. Ролик достаточно небольшой, можете посмотреть. И в дальнейшем 12 ноября у нас заканчивается проект Skill Up, потому что Лёша понял, что это трэш-шоу, которое, ну вот все, проект прокачка, себя и жива в полном прям формате. И я Лёша тоже заявил, что мы, если мы будем делать прокачку только с, э, с какими-то другими людьми, потом мне уже Лёша заявил, что... Так как чё, мы уже, как вы знаете, КС особо не играем ни на канале, ни в рамках стримов, ни в рамках видео, то мы ничего что я в качестве ну я не я понят дело я контент могу условно заводить но вот Леша в качестве эксперта уже как ты сказал и, и жив в плане идей себя в плане ну вот в плане того что ты говоришь что я не могу ничего дать нового в плане объяснений и так далее то есть действия одни и те же и... А, про, про, про КС да про КС я просто много выпал да. так а на каком моменте а Момент с окончанием. Да, у нас он закончился скилла. Ну, закончился он, потому что я не видел смысла. Потому mm -hmm. что все повторяется из раза в раз, как бы нафиг оно надо, тратить свои еды на время. Вот, была идея взять другого человека, но я потом быстренько подумал, эм, что как бы я не играю в Counter-Strike уже сам где-то полгода активно. И, соответственно, ну если на уровне Дэна, я еще могу ему дать. Простые советы, как бы, ну, все-таки тут легко увидеть, что конкретно, где косяк был. То на чуть более высоком уровне тоже могу что-то давать, но такое уже. Уже что-то сложно, как-то адекватно оценить ситуацию, будучи не игроком. Вот. И в итоге, вот так вот все это благополучно закончилось. Еще можно сказать, что 17 ноября Леша залетает уже, еще раз, второй идет шествие в World of Warcraft, а, Сезон Мастерства, где, кстати, как не стану, даже набирает какую-то аудиторию, которая постоянно начинает его смотреть. Именно Warcraft и потом забивают. Да, Warcraft и да. незабавное в этой ситуации. Если вы хотите увидеть Warcraft на канале в виде стримов, пишите в комментариях, и все будет, как Everybody will be chicks and pugs. Чики-пуки все будет. 10 ноября Леша выпускает, по-моему, последнее видео на данный момент на нашем канале, если не считать шортс, который после него вышел. Это план на канал. Эх, планы. Планы на канал. Если кратко излагать суть этого видео, Леша рассказывал о том, что мы активно делаем на проект StreamJob, то, что я планирую в дальнейшем делать карьеру по спортивному симулятору, в конце видео данного мы тоже расскажем о планах, которые немножко у меня точно поменялись и пока мне планы на канал на тот момент он расписал, Леша, потому что можешь еще ссылка в описании там, в принципе, он даже имеет же актуальность в плане твоих идей там и так далее или уже тоже, ну, тоже да, кто... да, допустим. ну допустим, да, ну то есть какой-то процент от этой актуальности все равно остается а, и еще можно сказать, что и последнее, что было, дальше еще был, 23 ноября начался у тебя отбор на кубок G-Drive. Ну, у ну, меня не начался, я его мог не ехать. Да, мог не ехать, да. В Сузуки был отбор, и в итоге Леша попал в Лигу Gold, который ехал он в, в рамках кубка РАФ, он ехал последний там в нее, а здесь он ехал всю Лигу. И стримов, естественно, не было на V1 мультигейминге, потому что была изначальная задумка Лёши, что он будет это ну, все стрим... Был, так сказать, тест да. того, сколько народу пойдет на стрим-джобе. Давай так, довольны это... результатом? Я просто больше понимаю, что как бы в основном мои стримы на Твиче смотрят. Да. На Твиче у него, могу честно сказать, у Лёши хорошая аудитория, есть постоянные зрители, которые приходят, шутят, так что там нормально. алды есть в чате. Там атмосфера хорошая. Они, все... они видели Лешу, который влетал в людей. Они в пабах они видели, как Леша побеждал, они видели, как Леша проигрывал. Они все видели. И еще, заканчивая ноябрь, 18-25 ноября на канале Стринджоба выходит Лёшин видеоролик, два видеоролика про историю игры Down of War. он Подробно рассказывал, как вся серия немножко потом из хорошей серии превратилась немножко в какашку. Да не немножко она и превратилась в какашку. Это да. да, и я считаю честно, вот это без всякой стёбы и сарказма, наверное, Лёша, твои лучшие видеоролики на стримжобе, потому что видно, что человек душу вкладывал, он знает, о чем говорит. Там, это, это не про, условно, там, если вот если ты бы выпустил бы такой ролики про спортивные какие-нибудь симуляторы, я бы немножко удивился, а, так как я знаю, что ты в for играешь давно, и как бы, ник Вархаммер, откуда, собственно говоря. Ну да. Да, поэтому неудивительно, и Леша я считаю, очень продовольный рассказал, даже если бы я был бы сторонним зрителем, а не его другом уже сколько лет, я считаю, что это очень хороший ролик, для которого поможет ознакомиться с данной серией видеоигр. И, на ну что, лишь мы подходим к последнему нашему месяцу Декабрь. С вами снова волосатый Ни из Бразерс, Вархаммер. <связать> <связать> что было в декабре? В декабре был один шортс под названием сразу ушел Чисто в рамках эксперимента. Да. Мы планируем сразу... Хотя, ладно, об этом я лучше в плана буду говорить. 6 декабря ты поехал в 8 часов в Сильверстоуна, который, по-моему, ты на тот момент не объявил, по-моему, победили вы или нет. Мы там точно не выиграли Мы там в этом воде. У вас там, по-моему, была система штрафа, была какая-то ересь. Вы там по штрафам ждали результата. Засчитает или нет. Да, ну если по штрафу, то я точно не знаю. А, ну тогда. Ты просто помнишь, что там что-то около подиума, что ли. Mm -hmm. а также 16 декабря у нас Алексей отметил день рождения в асато коса где он поехал на тех машинах, которые, наверное, никак в жизни больше не сядет. Ламборгини, Хуракана Ураганы, да. Да, Ламборгини, Нисанчик, ГТЕ. Два ведра, которые надо наверное, иметь золотые руки, чтобы это все настраивать. Ну, в случае ламборгини это еще более-менее подходит понятие, а вот э, к Ниссану то не совсем это подходит. И такой там трэш, конечно, был в виде гоночек. Тем более еще Лёша каким-то героическим образом получил залететь в гонку, где участвовал Кус. Канал Кус-Кус Да, чисто по фану. Пада мы его всем чатом уговаривали, чтобы он взял Рейтер. Это самая худшая машина, которую можно придумать в классе гтс атакуации капитанной. Но, к сожалению, кто-то понял, что он жить хочет и не умирать на первом круге. Хотя контенты, отдать должное, даже с двумя такими машинами завез Леша прилично. 1 декабря ты начал свой старт в Кубке G-Drive, в Год Лиги. А, ты, если напомню, ты планируешь в дальнейшем обзор делать на всю лигу? Mm -hmm, да, естественно. Настрин, правильно? Ну, точнее, обзор, обзор, ну, так, относительно обзор чемпионата. Ну, в общем, будет. Как раз в конце года. В общем, если кратко, чемпионат вышел не очень. От слова совсем. Кроме последнего этапа, на котором толком не было борьбы. Mm -hmm. да, потому что.. Мы, конечно, извиняемся, но когда 20 человек стартуют на... в начале гонки, а потом в конце остается 10, то это уже больше похоже на какой то Формулу 1 а на... середины 80-х, начала 90-х. А не на полноценный чемпионат под рамках СМП. Ну, это уже больше вопрос мотивации людей. Мотивация людей, да. Батреть не пришла изначально третье выбора по ходу этапа из-за там повреждений, потому что там так сказать неплохой боулинг сыграли так что да подобное замечалось во всех лигах уже в той же платне я что смотрел там вот до финиша 16 человек доехал ну не стартовал 18 было сошли ну в нижних более низких лигах я думаю ну Ч Чутка может получше, потому что она вот так гоняет плюс-минус одинаково. И еще все закончилось наверное гоночный весь уикенд, или в данном случае гоночный год закончился тем, что 23 декабря Леша поехал в Дессе по турнире Cup, который в который чемпионат сделал портал в Десс, который проводит часто гонки и трасса была поле Рикар, где Леша выступил каким образом? Да все шло неплохо до определенного момента. Да, там просто нашелся один товарищ, который, видимо, газ, припутал газ с тормозом. И в итоге устроил боулинг там минимум 6-7 людям. У него, который... Ну, ехали. кстати, мы сделали, у него запрет на квалификацию на следующий этап и старт из боксов. Ну, вот, ну, человек получил по заслугам, потому что я сейчас вот Twitch клип, вы сейчас увидите, он реально получил по заслугам. Uh, и на этом год, в принципе, по контенту закончился. Uh, прежде чем мы подведем немножечко итоги, uh, будет сейчас любопытный сегмент, называется ТОП-3 ролика по просмотров на канале. Я, конечно, уверен, что ты уже, наверное, глазиком немножко мельком понял, в принципе, какие может ролики войти в ТОП-3. Uh, поэтому давай, давай так. Итак, третье место у нас. Uh, невидимая барабанная дробь. Третье место, как думаешь, кто, кто у нас занял по просмотрам? На нашем канале. Mm. Mm. Mm. Так, и mm. mm. <laughs> ты сейчас копидать начнешь подглядывать, поэтому я скажу. январе началась закончилась финальная серия. Lights out Финальная серия. Это после. Post... После этого, Леша режим карьеры не выпускал, потому что Леша изначально, не знаю, по-моему, даже заявлял в рамках, по прошлого подкаста. есть а... на это все дело, но, может, когда-нибудь реализуем. Да. Этого... когда-нибудь. Да, ключевой когда-нибудь. А, значит, конечно, да, второе место у нас занимает, и, естественно, Леша сейчас не успеет тут греть, поэтому поэтому... Прайдеспорт. Да, Прайдеспорт, дождь равно унылая гонка. Не успел подлететь одного 184 просмотра имеет этот ролик. Да, просмотры <звы> сразу были маленькие, как потом я выяснил по статистике, в двадцатом году у нас были, да, более просматриваемые ролики, но как бы надо радоваться пока мелочам, как бы, всему в свое время. И первое место, я думаю уже Леша 50 раз увидел, что это за ролик если ага. и их замечательный чит имеет 268 прос просмотров на данный момент. Как сказал Лёша, хотел хайпануть, не получилось. если вовремя сподхватилась и исправила свои, убрала со собой какашки, которые там сделала. И в итоге 268 просмотров вот у нас самый просматриваемый ролик за год. Понятно дело, если с 2020 годом сравнивать, это такое себе, но ну, я говорю, надо радоваться мелочам. Итак, после того, как мы подвели с тобой статистику, давай свой вывод, давай начнешь ты, э Свой вывод по году, после чего, всего того, что мы перечислили, какие там пути тебя там пошли из F1 в АЦЦ и так далее, так далее. что думаешь про этот год? Ну, в принципе, в принципе, если отбросить первую часть, в принципе, вторая часть неплохо пошла. Мы пошли на еще один YouTube-канал по сути работать, и все идет там неплохо. Вот, в принципе, я не жалею о том, что мы приняли такое решение. Я тут нынче понимаю, что думать не надо было, надо было просто соглашаться. Вот. Ну, что можно сказать? Похоже, наступает вторая великая депрессия на канале. Первая была в период с 15 до 18 года, где-то Вот. Вот сейчас, походу, вторая начинается тоже так вот. Ролики раз там в пару месяцев выходят. И все. Да, мы не, ну, да с тобой. Ладно, у нас нету роликов, но есть стримы на канале, так что, в да. принципе, да. на канале что-то выходит, в отличие от периода с 15 по 17 год. Да, когда не выходило ни того, ни другого. А, от себя, честно, хочу добавить, наверное, то, что я, честно, не абсолютно не дозавал в плане видеороликов. То есть от меня, с моей стороны, наверное, на канале, естественно, больше продуктивен был Алексей, тут как бы, глупо спорить. Чтоб в плане стримов, чтоб в плане контента, особенно наверное вторая половина года залезшая прям вся осталась. У меня только вот лето было активно в плане контента, остальное было так себе. А, со стримжобом я тоже рад, что мы сконтачились, потому что я нашел идеальное применение тому формату, который в принципе я мог реализовывать и на канал, наш, но реализовываю на стримжоб, чтобы был там контент в любом случае. И тем более мы его немножко видоизменили, чтобы банально не попадать в авторские права. Поэтому мы немножечко там видоизменили, мне все пока нравится, поэтому я считаю, что вторая половина была хорошая, первая была, ну, для, для тебя, я думаю, ты сам хотел вычеркнуть, поэтому первая половина понят, как человека, просм... зрителя нормально было, ну, но вот, в плане человека, который автор на этом канале, так себе, вот, конечно, я там постримил активно, условно, в один момент развалился проект, наш Сильвер на прокачку, где я пытался на полном серьезе все это делать. Но ну, в итоге это превратилось в полный кошмар. И в итоге, как бы, я второй, в общем, если подводить эту всю, весь, кашу в башке, которую я сейчас вам воспроизвожу, в плане звуковой дорожки, то можно подвести так. Первый год, первая половина года была, ну, очень средняя, вторая половина года была, в принципе, неплохая. Есть чему стремиться, в любом случае, но пока имеем то, что имеем. Не знаю, а ты чем хочешь заняться? Не знаю, а ты чем хочешь заняться? Не знаю, а ты чем хочешь заняться? Что по анонсам на следующий 2022 год? Мы 4 по 6 число и в январе месяце планируем еще один сделать стримбатл. уже по еще одной части не фарспид уже мост вон тут у нас будет ну не просто не фарспид мост вон а Пипега Эдишн Могу сказать одно, то, что мне объяснял Леша, это реально будет, будет весело. когда я одному из товарищей сказал, что мы будем собираться Пипега Эдишн проходить, он что-то был не особо счастлив. Но нам как бы было начихать, поэтому 4 по 6 января ждите на канале Стримжопы, еще на наших Twitch каналах. Трансляцию трехдневную по NFS. -ке. Надеемся, что мы за три дня ее пройдем. Должны. Должны. Должны. Ну, посмотрим. А, также у нас там есть еще пару носу, которые мы делать не будем, потому что непонятно, исполнится это все или нет. А, также могу от себя заявить. На последнем могу сказать точно 4 месяца у меня набросано где-то идей 8-10, которые можно реализовать в рамках нашего канала. Не только стримжовы. А, да, да, вот правильно, Леша, думает, потому что меня об... у меня был... у меня обычно.. На словах Лев Толстой, а на деле не будем продолжать это дальше, стишочек. В общем, есть идея, которую реально можно реализовать. И надеюсь, что там, в ближайшие, может, три месяца я их реализую. Тем более, с учетом того, что следующий год, например, лично для меня, это будет просто, может быть, переворот полнейший. Потому что не факт, что даже на этом канале буду делать видеоконтент. Потому что могут случиться определенные события, которые не позволят мне это сделать. Но посмотрим, как все это выйдет. Надеюсь, что все-таки пока есть креативный фитиль и он горит, мы будем делать контент на канале. И причем который желательно побольше мы хотим сделать все-таки видеороликов и не делать много именно трансляций. Контент в любом случае будет, но хочется именно вот видеоконтента побольше. Наверное, я вот все сказал, есть у тебя какие-то еще дополнительные там анонсы? У меня пока нету. Я, так сказать, человек идеи. Если мне пришла идея, я ее пытаюсь сразу реализовать. Да, вот, вот, меня... заранее планировать у меня не получается. Да, вот мы в этом плане с Лешей друг друга дополняем. В плане что у него-то идея сразу реализовывается, все-таки... Э, я просто напомню Леша буквально за один день э, возникла идея, что будет, если проехать со скотчем э, трассу у вас в этой курсе. Ну, ты просто вспомни... да, вспомнил но ты серии... Да, но ты вспомнил серию из -за аниме, поэтому подумал, почему такой не реализовать. Прочёл, кстати, очень забавный ролик, ссылка -то тоже внизу в описании. А, на этом, наверное, все. Придем уже к поздравлениям. РЕБЯТА, ВСЕ БУДЕТ КЛАСС! А, сейчас, Алексей, я, наверное, предлагаю поднять ты тархунчик, а я тут заготовил себе уже кое-что. Это, это... Да, да, бокальчик, бокальчик. Я до этого буду пил в прошлом году, если правильно помню. А сейчас у меня там уже у меня полноценный плюс человек. На стринджобе начал работать, вот теперь вино. <сORETET> да. <сORETET> <сORETET> <сORETET> в общем, давай сначала, как это, давай сначала, наверное, ты начнешь с поздравления, с уже все-таки Новый год у нас скоро будет 2022. Давай ты начнешь с поздравления, а потом вот продолжу я. О, какая. А. Вот, так сказать, дамы и господа, 22 год на пороге уже прошел, первый год закончился, я надеюсь, для обычного все хорошо, на 2022 год у всех, я надеюсь, все у вас там исполнится, все ваши планы, вот. Ну и самое главное, просто идите к своей, так сказать, мечте. Вот мой посыл, наверное, как-то так. А, да, хоть Как-то дела. Ладно. Ладно. Наверное, от себя я пожелаю следующее. Понятное дело, что я в прошлом году говорил, что карантинный год, 20 много чего кому подпортил, начиная от простых людей, заканчивая крупных компаний. 21-й год в этом плане был, ну, относительно в ломбард, то есть какие-то месяцы были хорошие, некоторые месяцы были не очень, как вы можете видеть по странам. В некоторых странах до сих пор проблемы с этим вонючим вирусом других в стран все, в принципе, пока ничего не существует ощущение, но не суть. Вы сейчас, как всегда, себе понаобещайте кучу целей выполнить в 2022 году, из которых, ну дай бог, вы исполните, если не будете четко идти к целям 10%, потому что у вас засет работа, семья, учеба и все жизненные невгоды, которые возникают у нас на пути. Поэтому желаю на самом деле, главное, что я хотел пожелать, это осознанно ставить цели и четко знать, что если вы ее поставили, то несмотря ни на что, да, придется чем-то жертвовать. Ради любой цели приходится чем-то жертвовать. Хочешь, что вам успешный YouTube канал приходится жертвовать там личным временем, личной жизнью и так далее. Хочешь, там, не знаю, стать профессиональным футболистом, тоже приходится тем же самым примерно жертвовать. Поэтому хочется, чтобы просто осознанно ставили цели, не ставили себе недостижимых целей. Это оставьте на какие-то мечты, потому что, говорят, есть хорошая фаза, мечты сюда всегда. Это недости... какая-то недостижимая цель, ты которую только можешь видеть, но по факту достигнуть ее не можешь, иначе она просто превращается в цель. Хотелось бы также пожелать здоровья, потому что здоровье можно в каждый год желать. Оно у вас одно, и как есть принцип Йолу, и он для Ливуанс. Да, мы живем один раз, но о здоровье все-таки надо заботиться, и, пожалуйста, не запускайте его на... на на последний момент, потому что когда вы опомнитесь и когда вам организм передаст привет, уже будет поздно. Поэтому желаем вам здоровья, финансового благополучия, чтобы вы не задумывались финансовый вопрос всегда был последний в вашей голове и никогда не возникал на первой роли. И еще хотелось бы пожелать, наверное, от себя, что Леша уже сказал, идите к своей мечте. Я скажу так, ставьте осознанные цели и не забывайте, что Семья и близкие всегда рядом. Так что, поднимаем вас, Леша Тархунчик. Я за вас виноградного сочка, сочечка. И всем до скорой встречи. Увидимся в 2022 году. Давай чокаемся с камерой. Всем угу. пока.